Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Тайная НЛО. Сегодня вам расскажу про множество странных новостей и множество того, что вы должны это знать. Досмотрите необычный видеосюжет до конца, ибо вы узнаете много чего интересного. Не так давно в Конгрессе США сделали необычное заявление о том, что надо теперь переделать множество военных структур и даже слежка за НЛО. Но суть в том, что теперь будут контролироваться специальными спутниками прилет и отлет НЛО. Вы представляете, что будет происходить? Нет. Конгресс принял еще множество законопроектов о том, что пришельцы теперь не имеют права, послушайте, находиться на земле в течение несколько лет. Интересно, как они их будут отлавливать, что ли? Но суть в том, что заявление о том, что Будет происходить дальше задал один журналист одному влиятельному политику он задал вопрос вы сами верите что вы создаете специальную группу которая будет следить за и на то что он ответил повергла бы меня в ужас нет это не сто процентов но то что будет происходить в течение нескольких лет модернизация нашей Специальная группа, которая будет отслеживать не только инопланетных существ, но и людей. Да, тут вопрос другой, который будет скрывать инопланетных существ, задал вопрос журналист. Нет, которые будут не похожи на людей. Вот такое необычное заявление было сделано этим необычным политиком. Но пошли вопросы еще хуже. А с чего вы взяли, что инопланетные существа дадут себя... Рассматривать. На то, что он ответил, сказал он, это не сто процентов. Наша задача главная, чтобы определить количество НЛО на Земле и количество в космосе, потому что множество спутников будут оснащены специальными лазерными наведениями, еще и лазерными пушками, а еще специальными... Космическими движениями, датчиками Я, конечно, первый раз такое слышу Но это уже интересно Помимо того, что журналист Начал задавать самые Коварные вопросы Этот необычный политик Даже решил схитрить Когда он задал вопрос А вы не боитесь, что пришельцы Нападут на нашу планету И захватят Что он посмеялся и сказал Все уже Устроено что за ответ, я даже сам не мог понять. Но это еще не конец о том, что будет надвигаться дальше. Помимо того, что множество вопросов, которые задавал журналист, они уходили в воду. Чисто прям на тот, который он хотел вопрос, он не мог ответить, да и ему нельзя отвечать. Но я вам скажу коротко и чуть-чуть понятливо, что множество спутников будут запущены в 2022 году для того, чтобы контроль за инопланетными существами был увеличен в 3-4 раза. Специальная группа, которая будет браться за эту необычную работу, будет создана из 27 государств по всей, можно сказать, нашей планеты. Но суть в том, что эти необычные группы не знают, с чего и начинать. Если раньше ЦРУ и ФБР знали, что инопланетные существа каких-то необычных происхождений, у них были даже свои необычные разговор, необычные свои действия, жесты и понятия. Но суть в том, что они думают, что инопланетные существа, которые прилетят с других планет, и они будут совсем не похожи. Есть такая необычная методичка, рассказал бывший сотрудник. Не буду говорить, какая необычная у него группа раньше была. Суть в том, что он работал. Он рассказал, что у нас была методичка, и в нем были описаны ровно 18 инопланетных существ. 18. Сравнивает о том, что он начал рассказывать дальше, что на эту планету Земля прилетали и чужие существа. Они пытались с ними наладить контакт, но они с нами не хотели. Эту планету Земля они считали новым домом. Поэтому множество сейчас космических кораблей появляются не военного происхождения, а перевалочного. То есть я не думаю, что это база для перевалочных таких действий, заправка и так далее. Но суть в том, что люди не могут жить на одном месте несколько лет. Поэтому им надо что-то изучать. Ну а самое главное то, что скрывается у журналиста в запасе, вопрос, а вы не боитесь, что будет космическая или галактическая война? Все интересы, которые задавал этот журналист, Политик просто смеялся, улыбался и делал вид, что это неправда. Но суть в том, что он увидел в глазах у политика страх о том, что он может сказать не то. Поэтому множество странных таких явлений сейчас появляются. Военные и даже военные группы видят, как НЛО в наглу приземляются и даже выгружают необычный груз. Поэтому множество были скрытой и необычная информация была утеряна для того, чтобы люди не знали происхождения пришельцев на земле но здесь в том, что говорят, что пришельцы появились на земле еще 2000 лет назад те, что воронки стали появляться сейчас, это необычные НЛО корабли, начали вылазить из земли поэтому множество очевидцев видят эту картину и считают, что это все-таки не фейк, но что на самом деле скрывают политики на МКС было зафиксировано очень огромное движение НЛО со стороны Луны, но суть в том, что они приземлились на Земле. Дальше МКС потеряла эту необычную угрозу. Говорят, что на Черном море было замечено еще 15 неопознанных летающих объектов. Турция также заявляла, что сейчас стали происходить природные катаклизмы из-за этих необычных явлений. С сейчас по всему миру происходят природные и нестабильное явление как объяснить то что сейчас будет набирать очень огромный оборот во время необычного конференция было сделано огромное заявление в сми что нло не будут нам друзьями и поэтому после этих необычных слов уже начали готовить масштабную и очень страшную подготовку за слежкой за пришельцами вы наблюдаете за НЛО, но вы не знаете откуда они ударят. Были замечены после того, как на США базу было сделано огромное нападение, разоружение ядерных боеголовок. Вы представляете, НЛО знает слабые места и уже нападает на базу. Вообще думали, что это русские напали на США базы, но суть в том, что камера слежения показала, что множество НЛО около полусотен напало на одну базу США, которая составляла, вы не поверите, 800 человек. Суть в том, что все были обезврежены. Да, их никто не убил, но суть в том, что НЛО пока что прилетели, забрали, уничтожили и улетели. Это необычное явление описал один молодой солдат. Он такого еще не видел. Необычная туча приближалась очень быстро против ветра. И когда она приблизилась, оттуда открылся необычный свет и вылетели множество неопознанных летающих объектов. Они просто-напросто залетали в нашу базу, которая составляла 5 метров. Этот необычный, можно сказать, масштаб базы, которую нельзя было и пробить даже и оружием. Но НЛО успели открыть эту, можно сказать, секретную базу и влетели, уничтожили и улетели. Восемнадцать солдат были просто поражены необычным электрошокером, который заявляли множество врачей. Что за война надвигается, это, дорогие друзья, уже не скрыть. Ставьте лайк, подписывайтесь, если вам было очень интересно знать, что будет происходить дальше. Ну а с вами был Тайное НЛО и до новых встреч!